Делением ядер называется процесс распада массивного ядра на две приблизительно равные части, сопровождающиеся вылетом других частиц. Для объяснения механизма деления ядра урана воспользуемся капельной моделью ядра. Поглотив нейтрон, ядро урана возбуждается и начинает деформироваться подобно жидкой капле. Оно растягивается до тех пор, пока электрические силы отталкивания между половинками вытянутого ядра не начнут преобладать над ядерными силами притяжения, действующими в перешейке. Под действием электрических сил ядро разрывается, и осколки разлетаются. Поскольку суммарная масса осколков, образовавшихся при делении гораздо меньше массы ядра урана, в результате реакции деления высвобождается энергия. Образовавшиеся ядра имеют переизбыток нейтронов и излучают их.